Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick и сегодня мы будем рассказывать очередные трюки в SEO-продвижении как можно получать органический трафик буквально для молодого сайта практически бесплатно просто за счет качественного контента и сегодня я расскажу про Классный трюк, я его упоминал в прошлом видео, На сегодня мы остановимся на нем очень подробно, это по поводу страниц чего или страницы FIQ или FAC, как еще их называет, да, -Q. и эти странички так еще и расшифруются Frequently Asked Questions, это странички часто задаваемых вопросов. И в этом видео я расскажу все трюки, как делать классные чаво странички, чтобы они давали вам органический трафик и приносили его прямо сейчас. Данный вид материала популярен на абсолютно разных площадках и фактически собой подразумевается создание одной большой страницы, на которой изложены основные вопросы и ответы. И чаще всего из этой страницы пользователь даже не покидает никуда, ни на какие другие страницы не покидает. Он изучает основные ответы на вопросы сразу на одной статичной странице. И, конечно же, первый же конечно, вопрос, который задает любой seo а под какие запросы ее оптимизировать? А вот здесь, внимание, ответ вы узнаете, если досмотрите наше видео до конца. Итак, сейчас мы рассмотрим, какие бывают факт-страницы. Итак, часто задаваемые вопросы, про это есть даже отдельная страничка на сайте часто задаваемых вопросов, на страничке факт.орг. А, и здесь она отвечает на большинство вопросов. Я вот здесь включил перевод, здесь вы можете посмотреть и все, я ссылочку оставлю обязательно в оригинале. И здесь вопрос, конечно же, интересует, э, как писать, зачем писать, какие предметы подходят, насколько важна точность, какой формат для фактов. То есть эти вещи, как вы видите, можно просто все непосредственно посмотреть. Юридический сотрудник, нужно ли защищать авторские права на мой факт, то есть тоже можно эти моменты тоже все обсудить. И вы можете зайти и посмотреть на эти моменты. Итак, э как вы видите, для того, чтобы заниматься страничками фак, вы обязаны в первую очередь позаботиться о том, что ее нужно изначально создать. И теперь мы перейдем к тому, как нужно создавать правильно эту страничку. Итак, э мы перейдем на один из порталов, который рассказывает про самые популярные странички фак, которые существуют. Да, это наше «чего» в, в английском языке надо говорить «фак», даже правильнее, не «фак», а «фэк». Итак, э, самая популярная страничка по поводу «фак», конечно же, это страничка у Твиттера. Мы ее сейчас зайдем и посмотрим. Страничка э, у Twitter выглядит довольно-таки лаконично, вы можете увидеть, как идет управление учетной записью, безопасность, увидите, что все реализовано на одной странице, но при, уже при клике на конкретные ссылки вы уже попадаете непосредственно на большую базу данных. Причина простая, Twitter действительно огромный сайт, и всю техническую информацию о нем, ну, конечно же, вы разбросаете по разным страницам. Это же касается и Ютуба. У Ютуба все довольно-таки просто, первичные странички расписаны здесь. Мы перейдем сейчас на русскую версию странички, чтобы вам было понятнее. Так. Вот русская справочка. Итак, мы можем посмотреть здесь все вопросы. И здесь точно так же все реализовано в виде ссылок. То есть мы переходим, попадаем уже на э, справку YouTube. А фактически страничка факт является э, оглавлением для нашей справки. Итак, следующая справка – это, конечно же, Макдональдс. Она выглядит более социальная, то есть, допустим, здесь вы задаете вопросы и вы получаете ответы в виде поп-апа. Очень классное и удобное решение для действительно малого бизнеса. Ну, Макдональдс спорно, конечно, что это малый бизнес. Но. Как вы видите, здесь разные странички, под них заточены простые вопросы. И они сделаны в виде отдельных урлов. Ссылочку на. Макдональдс, я думаю, я оставлять не буду, ее нагуглить может любой. Но все странички реализованы в виде вот таких вот простых ответов. Вы можете зайти, посмотреть на нее. Но главная страничка, фак выглядит именно вот так. И вы можете начать искать любой вопрос непосредственно в поиске. Следующее, на что нужно обратить внимание, это страничка у WhatsApp. Страничка WhatsApp выглядит аналогично, и она выглядит точь-точь, как у Twitter. Но она реализована, конечно, все очень просто и совмещает тот же дизайн, как и у Макдональдса. Вы видите, что есть тоже поиск одновременно, и вы можете поискать номер телефона, например, можно поискать. И вот видите, она подсказывает разные варианты по поиску. То есть идет поиск исключительно по контенту страниц факт. И переходим дальше, в Википедию, конечно, у Википедии есть тоже своя страничка фак. она в старом стиле, на нее можно там, перейти на русскую версию, допустим, это мы сейчас на англоязычной сидим, мы перейдем сейчас на русскоязычную версию Википедии, да, она, конечно, в англоязычной выглядит не очень, поэтому попробуем найти по-другому но неважно посмотрим английскую версию сейчас и мы видим что здесь есть очень много э, тоже страниц им посвящено непосредственно ну, отдельные страницы википедии как вестись то есть фактически это help и двоеточие и какая-то либо другая страница допустим help меню tracking changes как видите ну реализован здесь фактически в википедии факт реализован точь-в-точь точь, как реализованы основные страницы википедии ну конечно в более старом дизайне Microsoft, я думаю Microsoft пользовались все, кто-то даже у них покупает Office, наверное, кто-то пользуется бесплатными версиями, и вот здесь, как вы видите, большинство вопросов, ну на них просто есть ответы, то есть довольно таки удобно, то есть если мы перейдем на русскую версию, посмотрим, да, все точно так же. Windows, Office, мы можем зайти посмотреть, как работает, но здесь вы видите отличие, здесь нет перехода на другие страницы, Здесь вот это впервые мы встречаем факт, когда все находится на одной странице через значки плюс-минус. С точки зрения юзабилити для отдельных видов бизнеса это даже более оптимально, потому что, как мы видели, в других страницах можно потеряться. Здесь же выглядит все очень так даже лаконично. А Давайте обратим внимание, конечно же, под капот. Под капот зайдем Ctrl-U и попробуем поискать контент по, вот, допустим, заголовку, допустим. Нас интересует, конечно же, как прописаны все они. И мы можем посмотреть, как оно все сделано. Item title, item контейнер. Интересно даже посмотреть, как это все выглядит в виде заголовков, потому что с точки зрения SEO интересует именно, как это реализовано в виде заголовков в Ну, кстати, я бы так сказал, ну, с одной стороны вроде бы правильно, но с другой стороны, как вы видите, у них нету разбивки это по заголовкам. То есть есть H1 и H4. Что довольно-таки немножко довольно -таки странно. H2, H3 напрямую отсутствует. Хотя, кстати, я вот пытался поискать, а H2 вообще есть. Так, и мы ради интереса, конечно же, поищем H2. И я его не вижу. H2. H2 нет. Как мы видим, вот я пытаюсь найти H2, мы не можем их найти, просто на страничке H2 нет. Это немножко удивляет, но, как мы видим, страничка реализована именно так. С точки зрения SEO, возможно, это даже неверно. Страничка сайта, о которой мы впервые сталкиваемся, на самом деле сочетает в себе два стиля. Сочетает стиль Microsoft а и сочетает кликабельные ссылки. Это следующий уровень страниц факт, на которые нужно тоже обратить внимание. Итого мы видим всего несколько вариантов страниц факт, на которые можно выбрать, какого она у вас будет дизайна. Итак, как вы видите, страниц чего или факт существует несколько видов. Первый вид мы перечислили, это страница, которая представляет собой содержание с кликабельными ссылками. Второй тип страницы, это страница, которая содержит в себе выпадающие списки, либо якорные переходы и непосредственно тоже ссылки на какие-то внутренние страницы. Некоторые выглядят, содержат в себе страницы еще поисковый элемент, где вы можете задать вопрос через поиск, и оно выдает вам варианты ответа, либо подсказывает, пока вы вводите ответ. И четвертый вид, это когда фактически реализована вся страничка через разворачивающиеся списки, где вы заходите и по логике разворачиваете вопросы и попадаете на нужный вопрос и видите нужный ответ. Некоторые элементы могут сочетаться. Итого мы перечислим еще раз элементы. В первую очередь это элемент, например, самого рубрикатора вопросов, то есть который разбит по определенным уровням логики. Второй элемент это наличие поиска непосредственно в блоге этого раздела, то есть мы воспринимаем этот раздел как отдельный раздел блога, раздел помощи. И третий, конечно же, вариант это коня. это все реализовано в виде разворачивающихся списков. Ссылки могут как быть на другие внутренние страницы, так могут и не быть. Все зависит от размера количество вопросов, которые вы будете использовать. Ну еще вы заметили кардинально отличающийся в страничках вопрос-ответ непосредственно в дизайне. В первую очередь у этих страниц должен быть очень простой дизайн, он должен сочетать в себе ваши фирменные цвета и фактически должны отсутствовать любая сложная графика, любые сложные элементы, которые могут запутать. Во-вторых, у вас должна быть органично сделанная логика поиска вопросов. То есть поиск вопросов нужно изначально закинуть куда-нибудь повыше и сверху, где пользователь может задать вопросы. В-третьих, все вопросы, которые вы соберете по своему проекту, нужно однозначно организовать по рубрикам, по логически понятным рубрикам, которые могут задавать ваши пользователю ваши клиенты и после этого над страницей факт нужно работать по правильному подбору самого текста вопроса и вот здесь мы переходим к очень интересным трюкам как искать эти вопросы очень классная статья по этой теме написана на сайте WordStream, ссылочку я, конечно, оставлю в описании. Она рассказывает про то, как нужно искать непосредственно запросы. Конечно же, в первую очередь мы должны понимать, где их искать. И мы обратимся к первому сервису, на котором мы чаще всего пользуемся, это по поиску вопросов. И сейчас мы зайдем в Serpstat. Ну, допустим, возьмем любой сервис, который мы хотим. Допустим, вот возьмем тему SEO-продвижения. Там раскрутка сайта. Возьмем такой вопрос. Для того, чтобы собрать все вопросы, мы заходим в анализ и ресерча и изучаем непосредственно search suggestions. Это наши вопросы. И мы должны выбрать only questions. Собственно, сами вопросы. И мы видим самые популярные вопросы, которые задаются по данному ключу. То есть, более того, мы можем там... Взять SEO ключ, посмотреть, как он ранжируется и посмотреть вопросы, что такое SEO. Все вопросы желательно, конечно же, сгрузить, скачать и рассортировать. Вопросы у нас часто бывают по вопросу, что, как, сколько, кто, кого. То есть мы видим, что эти вопросы есть. Например, мы можем сейчас скачать эти вопросы и, конечно же, их нужно будет рассортировать. Это только по запросу SEO. Допустим, возьмем продвижение. И тот же самый трюк. И скачаем эти вопросы. Ой, почему мы не в том городе находимся? Здесь гораздо в Москве больше вопросов. И с Москвы мы тоже скачаем вопросы. Я качаю вопросы сейчас непосредственно по Яндексу. Вот. И переходим затем дальше. Мы берем еще следующий вопрос. Допустим, там. Так, SEO, продвижение и берем слово раскрутка. Так, есть, пока она его качает и возьмем еще слово аудит сайта. Вот по нашей тематике мы насобирали, ну так нормально, вопросы, которые нам пригодятся. И вытаскиваем эти все вопросы. Единственный момент, что у всех скачанных вопросов, которые мы сейчас скачали, у них нет метрик. Конечно же без метрик нам будет довольно сложно. Метрики можно снять разными способами, я не буду здесь заострять внимание, иск, и покажу просто следующее действие, которое вам нужно будет, конечно же, сделать. Вам нужно будет все эти запросы закинуть какой-то сервис, снять по ним метрики, потому что метрики здесь не представляются. Но если вам нужно просто выловить все запросы по общей логике, то есть мы воспользуемся просто нашим кластеризатором. И здесь он будет очень нам уместен, он позволит нам сделать всю работу довольно быстро. Выберем все скачанные нами слова сейчас. Так, загрузки. И берем вот все наши questions. Аудит сайта так и не скачался. Почему? Потому что он, как всегда, серпстат в этом плане немножко барахлит. Он не так все быстро делает. Мы поэтому сейчас загрузим еще сайт и теперь вот у нас 1713 слов насобиралась и конечно же нам ну, слова которые мы должны игнорировать что это хотя в принципе да что это как почему в серпстате мы можем посмотреть какие вопросы у нас чаще всего фигурировали такое, значит, вот эти слова нам нужно игнорировать, такое, значит. И, конечно же, здесь я только более-менее грубо показываю, но вы, конечно, можете более точно прописать, но здесь мы прописываем все вопросы, которые нужно проигнорировать. Что значит игнорировать? Это значит, что в кластеризации они участвовать не будут. Это значит, что по какой-то теме все вопросы будут сгруппированы вместе. Поэтому, да, мы используем такую идею разделения. Как составить план продвижения продукта? Как составить план? Два раза дубли. А, сайта и продукта. Составить, начать. Ну, вот такие вот слова тоже нужно все выловить. Помните, что каждый раз, когда вы здесь вбиваете слова и нажимаете «Дополнительно поиск», с вас никакие баллы дополнительно списываться не будут. Слова, баллы списываются только если вы ну, расширяете вот этот список. То есть любые повторные манипуляции в этом блоке однозначно ну, можно делать сколько раз угодно. То есть главное, чтобы вас слова могли обработать. Вот. Но что нужно для seo продвижения сайта, с чего начать. С чего начать? Тут Instagram, SEO. Единственное, что момент, что если вы закидываете все в перемешку, не рассортированное, то понятно, что кластеризация у вас будут немножко, некоторые вещи смешаны. То есть, например, если я хочу выловить все слова, связанные с словом Instagram, например, Instagram, я беру и вписываю эти два слова. Instagram, вбиваю и смотрю все слова со словом Instagram. Да, если вы вписываете обязательные слова, то Кластеризатор именно покажет в результатах кластеризации только те слова, которые содержат указанное здесь из списка. Поэтому очень удобно, например, разбирать большую базу в несколько раз, в несколько заходов. Если бы здесь были метрики, слова бы отсортированы были бы по метрикам. То есть здесь они сейчас идут все с нулевой метрикой, но ну, неплохо знать трафик того или иного запроса. Но здесь вы видите весь список запросов, то есть можно в принципе даже не разворачивать, смотреть на самые такие вот... Вопросы, которые чаще всего спрашивают. То есть, поэтому здесь, конечно же, очень удобно выловить эти все запросы, снять у них метрики и, конечно же, на них ответить. Отвечать лучше, конечно, по порядке популярности. Популярность запросов, конечно же, можно узнать любым методом. Давайте, например, сейчас мы ради интереса сохраним все текущие слова и зайдем, допустим, в Ахревс. Так, сохранить все. Вот наши слова. 212 слов у нас, если не ошибаюсь. Вот нам они и нужны. Берем эти 212 слов. И закидываем в Ahrefs Keyword Explorer. Вставляем сюда и смотрим. Вот запросы, которые имеют реальный трафик, но следует обратить внимание, что есть запросы по которым условно 48 ключей, по которым есть маленькая информация о трафике, конечно же можно их просто сейчас все качнуть и непосредственно по ним сделать, ну на все вопросы действительно сделать ответы, сделать сколько стоит производство? как настроить, как остановить продвижение, как работает продвижение. То есть Инстаграм, как инструмент продвижения, это можно использовать где-то в ответе вариант. С чего начать, однозначно? То есть, видите, абсолютно одинаковый вопрос, понятно, надо выбирать только один. Как работает? И очень важно: выбирая дубль, однозначно определяйте логично, что это дубль, потому что ни одна система нормально дубль не определит, кроме руками. То есть вы руками перебираете дубли, оставляете реальные уникальные вопросы, которые вам нужны. Итого, пользоваться я рекомендую оба сервиса хороши. Этот хорошо парсит вопросы, этот хорошо снимает по ним метрики. Если же работаем в, анг в англоязычном сегменте, однозначно answer the public. Есть такой сервис, раньше был бесплатным, сейчас скорее всего уже не совсем. Но мы сейчас все проверим. Вот, Не переводим его и заходим, допустим, и выбираем SEO. Как вы видите, в про версии появилась выбор региона, ну, то есть теперь все вопросы не привязаны к региону. Теперь все вопросы ну, генерируются автоматически, то есть вот по выбранному региону, который она выбран, по, всему, по, по языку непосредственно по всему региону. То есть и вот все вопросы, которые она предлагает. Can, will, where, which, то есть вы видите, что можно кликнуть и посмотреть все варианты. Ага, это он просто переводит на слово. Здесь они все визуализированы в виде графика, то есть можно скачать картинку, но нас интересует дата. И вот все вопросы, то есть вы можете все эти вопросы непосредственно скачать. Скачать их, конечно же, в формате CSV. В формате CSV все вопросы нам доступны. Вот они у нас прописаны. Единственный момент, они у нас, надо будет их рассортировать. Мы сейчас в Excel чуть поднимем картинку, чтобы было лучше видно. Так, текст по столбцам, так, Excel, как всегда, у нас очень быстро работает. В общем, задача нажать текст столбцам и распределить по запятым. Итак, выбираем разделители и выбираем запятую. Вот все наши вопросы. Как вы видите, они разбиты по вопросу. И здесь они идут с вариантами. Конечно же, они идут без метрик. Метрики придется снимать. Здесь это есть questions, есть related, есть разбитые по алфавиту. Однозначно все запросы. Нас интересуют, конечно же, это questions. Questions, вот они у нас все видны. Если мы открутим, вот они нам все доступны. Questions. Вот, опс. И вот эти questions нам и нужны. Конечно же, вот мы можем взять сразу эти все questions опуститься непосредственно в Ahrefs, зайти uh, в Keyword Explorer, uh, выбрать, допустим, United States. Ну, если мы хотим действительно основать SEO-студию в США, то почему бы и нет изучить самые популярные вопросы. И, конечно же, вот эти самые популярные вопросы. Как SEO работает, почему SEO важно, какие существуют SEO-инструменты, на чем SEO основано, то есть и какие SEO-ключевые слова. По факту, вот я сейчас потратил буквально минимум времени и для страницы факт собрал семантику, не напрягаясь. Вот она вся, начиная вот до конца. То есть 161-ключевое слово однозначно можно смело брать, адаптировать и писать непосредственно страницу. Э, факт для вашей SEO-студии. То есть непосредственно для SEO-странички можно писать страничку. А, сделать это, в принципе, несложно. Если вы специалист, вы сможете ответить на все вопросы очень грамотно, развернуто непосредственно на вашем сайте. Итак, мы определились с дизайном, мы определились с контентом. Но остался третий момент, на который нужно обратить внимание при создании странички Вопрос-ответ. И этот... Вопрос чаще всего самый неочевидный, но если вы смотрите видео на нашем канале, вы конечно же знаете, это ответ, который нас интересует, это какая должна стоять на этой страничке микроразметка. По поводу микроразметки мы посвятим отдельный момент, микроразметка самая известная, которую все устанавливают, это схема орг. Та микроразметка, которую мы рекомендуем поставить, мы посмотрим сейчас гадлайн, гайдлайны Гугла, изучим, что Google рекомендует по установке микроразметки для того, чтобы показывать вас по расширенным снипетам. Именно эта цель создания странички вопрос-ответ, чтобы по вопросу выдавался контент с вашей странички, где виден вопрос и виден ответ. Итак, мы переходим непосредственно на справку Google, и она рассказывает. Как нужно делать микроразметку непосредственно для странички вопрос-ответ? И здесь есть очень важное уточнение, что для страничек, каких это годится, разметка? Конечно же, для странички с ответами самих авторов сайта, на часто задаем вопросы, это наш случай. То есть пользователи не могут добавлять ответы. Вторая момент, это страничка службы поддержки определенного сервиса, на которой пользователи не могут добавить ответы на один конкретный вопрос. То есть по факту это то, что мы имеем в виду. То есть... То есть непосредственно на какие странички нужно делать, то есть э, если же у нас, условно говоря, используется страничка вопрос несколько ответов, то здесь использовать нужно другую разметку, но нас интересует только эта микроразметка fact page и сейчас мы по ней говорим. Да, кстати, кому не подходит, однозначно страница форума, здесь это может, вот если у вас, вы имеете у вас раздел форум, проходим мимо, эта микроразметка нам не подойдет. Однозначно, как мы видим, нельзя использовать для ответа на конкретный вопрос, на который могут пользователи отвечать. И нельзя использовать микроразметку, да, то есть много разных вопросов и ответов о них. То есть это должны быть только те вопросы и те ответы, которые вы прописаны в формате один вопрос, один ответ. И не используйте для рекламы. Также страничка типа «Question» да, должна содержать полный ответ. Полный текст вопроса, а answer, ответ на него и немножко подробнее, что это значит. Микроразметку можно реализовать в двух форматах, JSON LD и microdata. И сейчас мы посмотрим, как выглядит э, факт page в json.ld, извините. И вот как мы видим, вот есть question, как прописан, и как прописан answer. Question, answer. Ссылочку я оставлю в описании на справку, чтобы никто из вас не потерялся. И теперь смотрим микродата, показать разметку, здесь вы видите тоже, question, answer, accepted answer, как вы видите все есть. Соответственно в зависимости от того в каком формате у вас микроразметка устанавливается вы можете посмотреть. Да, можно проверить сейчас, как работают расширенные результаты. И, как вы видите, в таком случае страница подходит для показа расширенных результатов. Тестируйте обязательно свой код на проверку расширенных результатов. Потому что без этого ну, <coughs> вы не возьмете этот топ. То есть технической точки зрения, обратите внимание, что есть два способа реализации для проверки, работает ли ваша микроразметка для показа вас по расширенным результатам. Очень важно, снабжайте все важные элементы ваших страниц, где прописаны вопросы и ответы, определения. Со снабжайте это микроразметками в том формате, в котором вам удобно. Как вы видите, здесь нет ничего сложного и микроразметку сможет настроить в принципе любой. Здесь расписано, как делается полное описание микроразметки. Можно перейти на схему, посмотреть, как это прописано на схеме все детально. Да. Кто не знает, ссылочку я тоже оставлю в описании, как это все выглядит. И здесь очень важно прописано, как прописывается Main Entity, как прописывается Question, Answer и как прописывается все это, это все текстовые поля, как видите. Accepted answer и Name. Обратите на это тоже внимание, здесь все ссылки на разные версии микроразметки. На самом деле здесь нет ничего сложного. И если у вас есть грамотный программист фронт который сможет проставить микроразметку на этой странице, я думаю, у вас будет большой трафик по органике. Итого, как мы рассмотрели страницы чего? Или страницы фэк Да, фэк правильное произношение, мы теперь это знаем. Обязательный must-have для любого сайта, если у вас еще до сих пор ее нет, веб-разработчик ее проигнорировал, сейчас же шлите ему это видео, ссылочки, которые будут полезные в описании, шлите ему обязательно, чтобы он, он непосредственно внедрил эту страницу, обращайтесь к своему SEO-специалисту, либо можете к нам, например, обратиться, мы тоже не против, и Помогите вам оформить эту страницу и помните, вопросы можно в принципе собрать, спарсить огромное количество, но нужные вопросы нужны только те, которые нужны для вашего бизнеса. Не берите все подряд, не пытайтесь, как говорится, впихнуть невпихуемое, как говорят, все в одну кучу, не кладите все яйца в одну корзину, сделайте хороший help для ваших клиентов, чтобы они знали, во-первых, как пользоваться вашим сайтом, как работать с вашим товаром или услугой, какие моменты могут возникать при использовании вашего товара и услуги. Если у вас еще нет странички FAC, напишите обязательно нам в комментариях, мы можем даже предложить какие-то идеи по дизайну, какой формат странички FAC вам нужен. Да, это будет такой марафон в комментах, где мы рассмотрим все варианты. Вы пишите, что у вас за сайт, единственный момент, чтобы антиспам пропустил, через пробел ставьте, то есть точка пробел, чтобы антиспам вас пропустил и мы распишем, какой формат странички FAC вам точно пригодится, какой как у Макдональдса, такой как у Википедии или такой как у Microsoftа. и так если у вас еще остались вопросы задаем в комментариях приучаем себя задавать в комментариях вопросы мы отвечаем на каждый это правда и конечно же подписываемся на наши подкасты где мы тоже рассказываем лайфхаки и полезные новости среди в интернет-маркетинге и конечно же не забываем проверять подписочку на канал про колокольчик тоже не забываем и до новых встреч